Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и как вы знаете у меня в руках недавно оказался процессор Ryzen 7 1700 с буксовым кулером Ray Spire, а также достаточно интересная недорогая материнская плата от фирмы Ice Rock AB350 Pro 4, на которой его можно очень даже неплохо разогнать, о данной материнской плате я сегодня и решил вам вкратце поведать, как говорят американцы сделать quick overview. Итак, плата от s имеет стильный бело-черный дизайн и чипсет B350. Соответственно, она поддерживает разгон процессора и также поддерживает разгон оперативной памяти. Для разгона тут есть два весомых радиатора на MOSFET и чипсете, а также целых 9 фаз питания. То есть это, конечно, меньше, чем у плат на X370, там по 10-12 фаз бывает, но все же такого количества для разгона даже 8% ядерного 16-поточного процессора 1700 будет более чем достаточно. Также у платы есть два разъема PCI-Express X16 для установки видеокарточек и есть поддержка Crossfire связок с двух видеокарт в режиме 16 на 4. SLI тут, как вы понимаете, нету, однако в наличии имеется два разъема М2, что также хорошо. Первый М2, он находится выше разъема PCI-Express первого, Второй M2 находится в самом низу материнской платы. Также есть две колодки USB 2.0, одна колодка USB 3.0, 6 разъемов для SATA накопителей, четыре соответственно находятся сбоку, и 2 прямо на самой материнской плате, что в целом очень даже хорошо. В наличии также три разъема 4 пина для вентиляторов и два разъема для подключения подсветки. Это новшество вызвано тем, что сейчас даже боксовые кулера AMD оснащают системой подсветки, соответственно даже простые платы комплектуются разъемами под эту самую подсветку. Что касается разъемов на задней панели, то тут полный набор, то есть есть 6 USB разъемов, 4.3.0 и 2.2.0. Также есть два разъема USB 3.1, один тип A, другой тип C. Есть также старый добрый PC пополам для подключения старой какой-нибудь клавиатуры или старой мышки. Ну и конечно же три видеовыхода DVI, VGA и HDMI. Хотя с учетом того, что у Ryzen а нету видеоядра, то это слабо актуально для его владельцев. Сам текстолит платы очень даже прочный, а задний бэкплейт под кулер выглядит очень даже массивным и непрогибаемым, наверное так его лучше назвать итак на этом визуальный обзор можно на самом деле закончить и перейти к рассказу о разгоне я тоже думал на самом деле что установив данную плату поставив на нее процессор и кулер я начну делать этот самый разгон но зайдя в bios я увидел что ни одной настройки для разгона тут нету полчаса вдупления в монитор наконец-то выдали результат оказалось что плата шла с биосом 1.3 а разгон поддерживается начиная с биоса 1.4 4. Причем апгрейд его через утилиту Instant Flash, то есть непосредственно из-под биоса, не работал. Ну да ладно, решил я, по приколу, решил в первый раз в жизни проапгрейдить его из-под винды. Посмотреть как оно будет, дабы соответственно не лазить за флешками. Тут уж простите, я очень ленивый человек, поэтому для меня это было с ну, достаточно долгим занятием. А, проапгрейдил до 1.4, все в порядке, и тадам, включаю... На 1.4 доступна регулировка частоты процессора, но без регулировки напряжения. Что, как вы понимаете, достаточно бредовый случай, никто так разгонять не будет. Но вот уже со второй ревизии биоса, то есть установив версию 2.2 уже через Instant Flash, Появилась поддержка регулировки всех нужных параметров, в том числе частоты, напряжение процессора, а также характеристика оперативной памяти. Весь разгон процессора сводится к двум простым вещам – установке нужной частоты и поиске под нее нужного напряжения в core а также слежение за температурой самого процессора. Единственная проблема – найти нормальный камень, который будет гнаться с 3,7 до 4 ГГц, а также найти хороший кулер что касается моего опыта разгона 1700 то скажу вам так на боксовом кулере я смог разогнать его до 3.8 в принципе, температуры меня очень даже устраивали, то есть они были порядка 89 градусов а в стресс-тесте в жестком, то есть для боксового кулера это очень даже хорошо. Но затем я решил, что ладно, надо уже проверить его по полной, установил а, свой Noctua, установил его кустарным способом, то есть предел крепления от старого сокета а, буквально на а, стяжечки, то есть все это сделал очень даже качественно, при этом получилось очень даже неплохо, то есть кулер держался очень хорошо и температуры действительно упали однако пытаясь как-то разогнать его до 3.9 я дошел до напряжения в 1.45 то есть максимального напряжения но ничего не последовало то есть процессор оставался нестабильным да загружалась винда все нормально но только включая стресс тест буквально через пять минут все падает в черный экран и вот такие вот результаты получились. Так что никакого смысла в моем конкретном случае покупать какой-то более мощный кулер не было. То есть никакой частоты 4 или 4.1 я достичь не смог. А такой вот попался мне камень не очень удачный, можно сказать. Будьте к этому готовы, поскольку с вами может случиться то же самое. Что же касается боксового кулера, то даже в стресс-тесте в жаркой комнате, порядка 27-28 градусов было в комнате, он показал очень даже неплохие результаты и позволил разогнать процессор до 3.8, то есть до максимальной частоты, до которой в принципе можно было его разогнать. Так что в целом я бы назвал эти результаты хорошими. Если улучшить обдув процессорного кулера, то можно вполне добиться нормальных 85 градусов на этом самом боксе. Подробный обзор на этот самый боксовый кулер от AMD я планирую записать тоже немножко позже. А вот что касается разгона памяти, то тут все было не очень гладко. Ибо моя память Kingston 2133 с таймингами 14-14-14-35 никак не хотела запускаться на 2666 МГц. Хотя считается, что она гонится до 2750 МГц вполне спокойно, лишь увеличением напряжения. Я повышал напряжение, выставлял даже высокие тайминги, но запустить ее на 2600 я в принципе так и не смог после просмотра видео Антохи Доброго, где он также мучился с тем же процессором, с той же материнской платой и соответственно разгонял самсунговскую память, которая 2600 также не брала, я понял, что нужно быть крайне избирательным с памятью под данную материнку и данный процессор. Я знаю, что на ней гонятся другие памяти, так что скорее всего проблема непосредственно в памяти. Возможно когда-нибудь я точно отвечу себе на этот вопрос, но для этого нужно будет провести еще несколько тестов с данной памятью на других материнских платах. На данной же плате мне удалось разогнать эту память до 2400 МГц, тайминги остались теми же, то есть 14 14 35, но напряжение я немножко поднял. В общем, вывод по данной плате достаточно простой. Плата хоть и обычная, но все нужное в ней в целом есть, а цена также у нее хорошая и очень даже неплохой дизайн. Хотелось бы, конечно, вместо второго М2 разъема, который мне на самом деле немножко непонятен, то есть непонятно, скольким людям он будет нужен, чтобы здесь лучше добавили разъемов под вентиляторы. То есть, это на самом деле не помешало бы, чтобы все вертушки в вашем корпусе были запитаны от материнской платы. Thank <laughs> you. В остальном же данная плата, можно сказать, что не имеет каких-то нареканий, поэтому, друзья, если вы не знаете, что купить под ваш Ryzen, то AB350 Pro 4 от фирмы Asrock это в целом очень даже неплохой вариант. Я данную плату, как и обычно, покупал в магазине Компьютер Universe, ссылочка на данный магазин, а также код на 5 евро скидки также будет в описании к видео. Вот, собственно, и все, что хотелось бы вам сказать. Кстати, с вами, как всегда, был Билыч. Если у вас есть какие-то вопросы по данной материнской плате, то пишите их в комментариях. Если же видео вам понравилось, было для вас информативным, то подписывайтесь на канал, жмите лайки и также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Всем еще раз спасибо и удачи вам, друзья!